чтобы понимали, что они ну как бы детские, что это я пока вы тоже в резинку соберу, вдруг они там будут хотя бы 30. А Да, очень, очень. Они пышные и густые а Да, и тут много у 30 сантиметров -то Как -то в слоями. У нас очень разные и парики. Если это можно назвать париками, сейчас это называется не парики. Система голос называется -а -а, лучше, чем парик. Удобный немного. Я согласилась послушать для людей, у которых нет волос, которые болеют раком. Это сдавать нужно в специальные приемники. А у нас Краснодар есть такие или нет? Последний раз на, данный, на данном этапе терпите хорошо, что Да. Mm. Ну, значит, mm. скоро well, like все well. будет снова. <Summer> <ru> <с <rer> <с <Certus> вот нам сейчас так. Значит, скоро будет снова. Так, голову чуть-чуть вперед. Mm. Да. Да, ровненько сидим. И ничего не говорим, просто сидим. Потому что срез буду делать. Видимо, идет, идет. Если бы хамут в меня влезет, если бы хамут не влезет. Будто было чуть-чуть вперёд. Если оставить длиннее, будет шею Будет колоться в шею. Неприятно будет. Все равно будет И сделаем как ты хочешь, но будет, ты все равно потом будете обрезать. Потому что когда вот так волос лежит, вот сюда падает, свеже срезанный. Приносить такой не очень дискомфортно. становится. Ну, здесь я смотришь. с кадом выстригали или просто как отрастали таким естественным путем выросли так и выросли под состригали нормы а понятно прям сильно короче так все теперь можно ровненько сюши тоже по шею так тоже так хочешь будете точно одинаковые. Да, ну, у нас не Ну, можете даже, если она скажет, там, как вас зовут, перепутайте Можете даже не поправлять ее. <свист> <свист> если у меня один весочек получится длиннее, чем другой, просто потом посмотрите, как надо, потому что я... Боюсь отрезать короче и всегда не делать чуть длиннее. А -а -а. У меня золото. Ну так выдавили золото. У меня здесь вот один. у тебя короче темнее, Они темнеют. А темнеют а, с ростом? С возрастом. Ну, в смысле, отрастают, новые уже растет более темные. Да, да. Все, готово да, О, это самое интересное, зеркала у нас нет. Ну ничего, он привезет. А вы посмотрите в телефон, покажите. А ты вон себя можешь посмотреть. В телефон, гляньте в камеру. Хорошо. Садись. Давай. Мы просто переехали, мы еще здесь вообще ничего не обустроили. Да, самое да, важное, да. если... Она да? ну, не будет да? просто в Что Не, надо стоя, потому что ты. Давай, Папа! Папа! Точно нашла? Если мы его не предупредили, я от Папа был согласен. А, да? Ну не увидишь, что так коротко будет. Так, смотрите, у нас получается, если мы вот как вот здесь, покажите мне, чтобы я понимала, что как бы получится вообще. Так, ну да, М -м -м. так тоже можно так. Много. Нормально так будет? Вот так? И вот как вот все, то же самое делаем, да? да? Все, я поняла. Хосу не заплетёшь, она постоянно расплетается. Конечно. Вот я чувствую, что вот эти мы называем как зернистые такие. Почему-то они действительно выглядят как зернистые, Но они очень хорошо в прическе держатся. Нам до длины хватило, чтобы было в какую прическу плетать. На систему точно не хватит. Mm -hmm. Обязательно, да мы их самым счастливым людям продадим чтобы они были счастливы mm -hmm. А вот знаете, зато управлять mm -hmm. Mm -hmm. Свои какие люди деньги тратят И время, чтобы свои принять, хотя свои такие mm -hmm. Теперь будет легко и счастливы. Да вообще Надо Можно уже выпрямить? Вау, Олька, какой новый прикид из тебя! Слушай, иди сюда. Видео остановим. Да. А ну сейчас мы его вот так кнопочку нажмем. А то сейчас у нас получится одна, мне кажется, неровно, да? Ну, не, Вот, вот этот бок не р... ночь. Вот ровненько надо да? А, ты Не понимаешь, как ровно или не ровно, да? А выпрямим вот вот спинку и, и вот просто вперед смотри, и вперед, вперед, смотри. Да, чтобы они потом не дорчали, как они только никак в разные стороны. У меня свои такие были. А, ну я сейчас керапи сделала, А, но просто их стало в три раза меньше. Из-за ковида? Нет, из-за рождения не, не, рождения. А, да?